Ребятки, всем еще раз привет. Это китайские ништяки продолжения. Часть третья. Пришли еще посылки. Я одну случайно открыл, но я еще не доставал. Значит, это у нас получается такие вот светодиодные. Светодиодные фонарики. Вот так вот они дырявятся, прикручиваются и потом светит. Их получается здесь у нас две. Два фонаря. За них я отдал 100, наверное, с чем-то рублей. Какой-то он кривоватый, блядь. Ну да ладно, дело не в этом. Я их потом приспособлю к нибудь Так, дальше поехали. Не знаю, что это. Может, даже это не мое сейчас разберемся что это. Написано какие-то диоды. А, -а, а светодиоды, наверное. Лампочки светодиодные, точно. Точно, точно, точно, точно. Наверное, светодиодные лампочки все таки Ага. Вот они, светодиоды. Говорят, они по сути синим, 12 вольтовые. Маленькие, 3 миллиметровые. Вот таких 100 штук здесь светодиодов. Так, и это, по ходу дела, кнопка. Так, сейчас это все я вблизи еще сниму. Да. А это кнопка. Упакована в пакетик. А, кнопка понтовая. Ну, такая она, если честно сказать, достаточно здоровая. Даже, наверное, в панель подойдет а, Volkswagen. Давайте поближе. Все, я вам сейчас сниму. А, так переключаемся в ручной режим, чуть-чуть прибавляем, и, значит, вот она кнопка, а, кнопка зомби-свет, свет-зомби, -свет. Свет -зомби. значит, по сути, вот это должна светиться, и вот эта полосочка, а размер я брал он там, ну, она вроде бы, вот так вот включается, выключается, включил, выключил, вот так, наверное, включено, вот так выключено, вот здесь распиновка, а так, давайте сейчас чуть-чуть поближе, вот так вот наверное здесь значит написано 12 вольт можно подключать и 24 вольта 20 амперный или 10 амперный ну соответственно да и питание сюда походу это 24 вольта я не знаю 12 вольт плюс какая из них ну ладно это я потом разберусь вот такая кнопочка ну сама по себе кстати прикольно отдал я за нее что 200 на рублей за эту кнопку так, значит, потом светодиоды. Вот они, 100 штук светодиодов. Ну, как видно, 12-вольтовые. Отдал херня, сколько. И вот эти лампочки, да. Ну, такие обычные, я думаю. Не знаю, куда их поставлю, еще пока не думал. Но куда-нибудь придумаю. Сейчас можно, в принципе, еще и снять, как они все работают. Ну, по сути, ну, просто будет бить обыкновенной точкой, будет бить просто, да и все. Куда то ну, когда будешь светить будет бить. Ну, вот, в принципе, такие, так сказать, ништяки мне пришли из Китая еще. Ну, кнопочку поставлю, сделаю свет, я хочу сделать свет на крыше, поставить два или четыре, может быть, таких искателя каких-нибудь от УАЗика, блядь, И сделать зомби свет, просто бам, нахуй, все, все ослепли. Ой, простите, я а, пожалуйста, опять за мой французский. Так, ну вот, в принципе, как-то так вот. На все это потратил. Где-то 200 с чем, 250, наверное, рублей. Это 100 с чем-то рублей. И это тоже, тоже в районе... Короче, где-то в районе 450, наверное, 500 рублей за все. Ну все, всем спасибо за просмотр. Следите за новостями, следите, следите, следите за видео, подписывайтесь, ставьте палец вверх. Пока.